Когда Богу мы молимся Славя державу свою Рукою своей Богородица Сделит на землю зарю Разложила белый покроват Да на землю ступила босой Набрала водицы в рукава Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика Лик Богоматери. Перед вами образ Пресвятая Богородица Неупиваемая чаша. Я думаю, нет ни одного человека, который бы хоть раз в жизни не видел эту икону. Русская православная церковь отмечает Празднование этому образу 18 мая. Сегодня я расскажу вам о том, как эта дивная, дивная икона появилась на Руси. Сначала давайте посмотрим на иконографию. Иконография здесь очень удивительная. С иконы взирает на нас Пресвятая Богородица, воздев молитвенно руки. Она молит Господа Иисуса Христа, Сына Божия всех нас, и призывает нас приходить в церковь. Перед ней находится престол. На престоле, вы все, конечно, узнали, это потер, то есть чаша, из которой мы все причащаемся святых христовых тайн. В чаше по пояс стоит младенец Христос с воздетыми руками, которыми он благословляет всех нас. Основная богословская идея этого образа заключается в том, что спасение от всех бед, от недугов, душевных, телесных, а всех скорбей, возможно только, если мы посещаем в церкви. Причащаемся святых христовых тайн, приносим Господу искреннее покаяние и готовы молиться и менять свою жизнь. Как же появилась эта икона на Руси? Однажды, в 1878 году, утром, какого дня, к сожалению, мы не знаем, появился в городе Серпухове, в монастыре Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, человек. Человек это был уже не молодой, он хромал, опирался на костыли. Но по внешнему виду можно было определить, что он сильно пил. Он сказал братьям монастыря, тогда, в то время, до революции, это был мужской монастырь, о том, что он пришел отслужить молебен перед образом Пресвятой Богородицы неупиваемой чаши, для того, чтобы избавиться от недуга пьянства. Но в монастыре не знали об этой иконе ничего. Тогда попросили этого человека рассказать о себе и спросили, откуда он Узнал, что в этом монастыре должна быть эта икона. Тогда этот человек рассказал, что зовут его Стефан, что родом он из Ефремовского уезда Тульской губернии, отставной солдат. Всю жизнь он служил в армии, когда вышел в отставку, то понял, что жизнь ему не мила без службы и начал сильно пить. Пил так, что пропил все свое скудное имущество, еще у него отнялись ноги, так что он даже не мог ходить. Он и рад был избавиться от этой ужасной пагубной привычки, но ничего не мог с собой поделать. И вот однажды ночью явился к нему во сне благообразный старец. И стал говорить ему, что он должен пойти в город Серпухов, в монастырь владычицы Богородицы, и отслужить молебен перед ее образом неупиваемой чаши. И тогда он получит исцеление. На утро солдат проснулся и подумал, что же ему делать. Ну, он решил, что, наверное, это был всего лишь сон. И как он пойдет в Серпухов? Ноги не ходят, денег нет. Но сон повторился еще дважды. Там уже этот благообразный старец уже строго приказывал отставному солдату идти в монастырь. И тогда... Стефан принял решение идти хоть ползком до монастыря. Так как ходить он не мог, костылей у него в то время не было, то он пополз в город Серпухов. Конечно, по дороге ему приходилось терпеть насмешки и издевательства проходящих. Люди смеялись над человеком, который ползет на коленях по дороге. Показывали на него пальцем и сочувствия он не встречал. И вот в одной деревушке все-таки одна пожилая крестьянка сжалилась над ним, приняла его к себе в избу, положила его на печку, отерла ему ноги спиртом, дала ему какое-то время отлежаться, а добрые ее соседи сделали ему костыли. И таким образом от деревушки до Сербухова он мог уже идти на своих ногах на костылях. И вот он пришел в монастырь с надеждой помолиться перед иконой Божьей Матери. Тогда братья стали искать, наверное, ведь в монастыре есть такая икона, если человеку приснился такой дивный сон. После долгих поисков было обнаружено, что над проходом, ведущим из храма в Резницу, а резница – это такое помещение, где хранится богослужебная отварь и священнические одежды. Висит небольшой образок, на котором изображена Пресвятая Богородица, и перед ней чаша с младенцем. Когда пригляделись к этой иконе, то обнаружили на оборотной стороне ее надпись «Неупиваемая чаша». Все обрадовались, они поняли, что речь идет именно об этой иконе. А когда отставной солдат посмотрел на одну из стен, где висели иконы, он узнал того самого старца, который приходил к нему во сне. Это был преподобный Варлаам Серпуховской, ученик митрополита Алексия, основатель этого монастыря в честь владычицы Богородицы, первый его настоятель, который жил в XIV веке перед иконой неупиваемой чаши был отслужен молебен. И после этого отставной солдат Стефан полностью исцелился от недуга пьянства и стал ходить уже без костылей. В то время, в XIX веке, не было ни радио, ни телевидения, ни тем более интернета. Но слух о том, как исцелился солдат Стефан быстро распространился по всей подмосковной земле. И потянулись в монастырь страждущие недугом пьянства. Их жены, матери, сестры стали служить перед этим образом молебны, молиться. И стали происходить исцеления. Исцеления от разных душевных недугов. И телесных тоже, но Самое большое число исцелений это было именно исцеление от пьянства. Икона стала знаменитой. С нее стали делать многочисленные списки, распространять их по другим храмам и перед этими списками, которые все оказались чудотворными, тоже служить молебне. Какова же судьба иконы «Неупиваемая чаши? После революции монастырь владычицы нашей Богородицы, был закрыт. Икону сначала поместили в кафедральный Никольский собор. А в 1929 году и Никольский собор был закрыт, а все иконы, вся утварь были утоплены в речке Нара. Так погибла оригинальная икона, неупиваемая чаша. В 90-е годы уже 20 века Монастырь Владычица-Богородицы был открыт как женский. С этой старой фотографии был точно сделан список иконы Божьей Матери, неупиваемая чаши. И стали делать еще другие списки. В Серпухове есть также еще Высоцкий мужской монастырь. Он основан самим святителем-митрополитом Алексием в XIV веке на высоком берегу реки, поэтому назван Высоцкий. Вот там тоже сейчас хранится образ Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». И много таких образов есть по всей российской земле. Перед ним совершаются молебны. А в Серпухове действует общество трезвости – имени святого Александра Невского, который был еще в XIX веке и тоже в 90-е годы возрожден. Такая икона есть и в нашем храме города Луховицы, в храме Рождества Христова. И каждое воскресенье в 5 часов вечер, вечер, перед ней также служатся молебны. Неисчислимые чудеса от этой иконы происходят и поныне. Очень много есть свидетельств, того, как после молитвы перед образом неупиваемой чаши люди избавлялись от недугов пьянства, наркомании, табакокурения, игромании и от каких-то других еще душевных и телесных недугов. И все говорят, что самое главное это молитва, вера и готовность изменить свою жизнь. Мне бы хотелось привести несколько свидетельств уже современных чудес. Один строитель по имени Николай оставил запись в Серпуховском монастыре следующую. Он писал о том, что в 90-е годы слишком много пил. И вот однажды зимой, после получения очередной зарплаты, он выпил с друзьями прямо на стройке и уснул на плитах. Просыпается он в три часа ночи от того, что кто-то трясет его за плечо. Когда он очнулся, он увидел перед собой красивую женщину в сияющей белой одежде, которая сказала ему, «Николай, иди немедленно домой, там жена твоя молится за тебя». Он встал и пошел, размышляя о том, кто была эта женщина, как она оказалась ночью на стройке, и как хорошо, что она его разбудила, иначе бы он там замерз. Когда он пришел домой, жена действительно молилась и очень ждала, что ее муж вернется. Он был человек неверующий. Жена сказала ему, что это наверняка к нему приходила сама Пресвятая Богородица. Но он не поверил ей. Тогда... Супруга уговорила его поехать в монастырь и отслужить молебен перед ее иконой неупиваемой чаши. Он согласился, и когда он прибыл в монастырь, Николай действительно, взглянув на икону, узнал в женщине, которая посетила его ночью на стройке, Пресвятую Богородицу. «С этих пор, — говорит Николай, — я бросил пить, стал ходить в церковь, регулярно исповедоваться, причащаться, и жизнь моя вошла в нормальное русло, а не то я мог погибнуть. И еще один такой случай написан у православной писательницы Натальи Сухининой. В одном из подмосковных, храме, в одном из подмосковных храмов служит сторож. Этот сторож рассказывал о том, что когда-то он был горьким пьяницей. И вот однажды он... С бутылкой водки в кармане просто вошел в храм из любопытства, чтобы посмотреть, что же там люди делают. И вдруг на него сошла благодать Божия, он понял, как своей жизнью он оскорбляет Бога, огорчает свою бедную маму, и стала ему водка противна. Он вышел из храма, выбросил бутылку и устроился на работу за скромную плату сторожа. Потом выяснилось, что весь этот период, что он пил, его мама постоянно молилась перед образом Пресвятая Богородица, неупиваемая чаша. И тому, дорогие братья и сестры, свидетельств множество. Самое главное это не отчаиваться, не терять надежды, много молиться, менять свою жизнь, исповедоваться, причащаться святых христовых тайн. И, и тогда Господь обязательно, и Пречистая Его Матушка, помогут нам и нашим близким. Ну, здесь действительно и от нас нужен молитвенный труд, потому что чудо Божие возможно только при совместном участии Бога и человека. Вот давайте мы будем тоже не терять надежды и во всех наших нуждах обращаться к Господу и Его Пречистой Матери. Храни вас всех, Христос! Лебедушка, белые твои